«Наверное, я был когда-то странный, ГБшник безымянный, К такому и задаром никто не подойдет, Теперь я здесь правитель, Злодеев покровитель, И каждый житель в лапу мне дает». «В лапу, ну а как со всех налогов, от всего и так далее». Такие вот вот голубой вагон. Ну ладно, нет, а то мы сейчас тут а, песнопение одно устроим. Голубой вагон, да, это прям прямо сейчас на раз бы можно было исполнить. Голубой вагон это как раз для Кремля. Ну да. Можно было бы сейчас исполнить. И со вчерашнего вечера вот пишут, ну, это уже с позавчерашнего Единая Россия и ОНФ собирают подписи за Вову Путина в Питере. Главная проблема, что никто не знает где. Да, то есть да, везде да. расписано, что собирают, подписывайтесь, но адреса нет. Понимаешь, то ли боятся, что побьют, то ли еще что-то.